Так, друзья, всем привет! На дворе середина ноября и мы продолжаем отделку большого частного дома. В моих руках дизайн-проект 133 рабочих листа. Ровно столько заняло места у дизайнера, чтобы довести четкую и полезную информацию в этом проекте. И сегодня мы хотим вам такой показать промежуточный этап, середина работы, что мы выполняем вообще по данному частному дому. Поехали! Итак, в данный момент мы находимся э, на втором этаже. Это у нас э, такая открытая лоджия будет, где мы уже залили стяжку с разуклоном. И поскольку настали у нас стали холода, мы здесь работу решили пока прекратить до весны. Вот, либо же подождать э, поднятие температуры на улице суточной средней. Вот, для того, чтобы продолжить здесь работы и начать укладывать э, плитку. А пока погода нам этого не позволяет сделать, мы переместимся внутрь нашего частного дома. Итак, друзья, мы попадаем... Э, с улицы сразу в нашу э, большую прихожую. Вот за моей спиной э, очень большая широкая дверь. Вот и сразу хочу говорить, как только мы начинаем делать э, ремонт, всегда занимаемся первоначально упаковкой любых э, вещей, будь то у нас э, двери входные, окна. И в промежутках этап работ иногда бывает застилаем уже полы, потому что бывает так, что полы делаем в первую очередь и только потом занимаемся отделкой стен. Да, это влечет за собой небольшую утрату денег в плане докупки дополнительных материалов для того, чтобы укрыть и сохранить наш, допустим, пол в первозданном виде, но поверьте, это стоит того, чтобы потратить этих пару копеек и сделать защиту своего напольного покрытия. Итак, друзья, как я уже и говорил, что это у нас будет такой небольшой промежуточный этап в, работе, в работах по этому дому. Вот. И сейчас я начну с самого начала, что мы здесь сделали. Изначально, как мы пришли сюда на проект, уже был здесь свой сантехник, наш, скажем так, знакомый, который сделал уже всю разводку по черновой сантехнике. И был у нас разведен уже весь теплый пол, уложенный контура. Вот, мы приступили с стяжки. По всему дому мы э, залили в два этапа черновую стяжку. Вот. И дальше, после того, как она подсохла, мы начали оштукатуривать стены. И э, потолки. Вот уже собран э, металлический каркас. Потолки, кстати, здесь у нас непростые будут. Они хоть и одноуровние, но они сложные, поскольку в них будут у нас ниши под э, скрытые карнизы. Вот на проекте сейчас мы вам покажем. Это такие Г-образные будут линии, в которые будут вставляться у нас наши светильники. Кстати, пошли, пока не забыли, отснимем этот Г-образную. Э, Итак, сейчас мы находимся э, в прихожей, и вот видим по проекту у нас в прихожей вот такая вот по периметру идет ниша, в которую будут у нас вставляться э, наши светильники. Ниша шириной у нас э, 100 мм, вот, э, по периметру. И вот так вот в нескольких у нас комнат, начиная э, от спальни, э, ванной комнаты, и коридора везде есть у нас э, вот такие вот ниши под светильники Итак, как я уже говорил по проекту у нас э, по периметру идет ниша вот здесь у нас уже видим собран каркас и по периметру пустота у нас это у нас будет э, ниша под наши светильники кстати, ниши мы делаем э, способом фрезеровки. Я вам покажу уже в готовом варианте, как это выглядит. Итак, друзья, я сразу в прихожей у нас имеется гостевой санузел и дверь в котельную. Вот, я вам сейчас немножко расскажу э, про гостевой санузел. Э, мы уже практически все работы здесь завершили. Вот, Уложили плитку, здесь она у нас двух цветов. Одна идет крупноформатная, кстати, керамогранит. Одна идет э, белая и другая у нас черная. Вот. И, как я уже и говорил, все наши работы нужно защищать. Одна из самых проблемных моментов после укладки плитки это защитить наружные углы, так как очень часто бывает так, что если их не защитить, то э, ненароком, не специально мастер может идти, нести что-то, не знаю, там стремяночку, еще что-то и зацепить этот угол, который очень легко сколется. И дабы потом не переделать кучу работы, на самом деле сложной, вот, то лучше сразу такие моменты защитить чтобы было у вас все хорошо в ремонте. Итак, облицовочные работы уже все у нас здесь завершены. Осталась только вот эта вот стенка, но мы ее пока не трогаем по той простой причине, что здесь у нас будет дверь скрытого монтажа. Вот. Соответственно, откосы мы сможем сделать только тогда, когда установим эту дверь. А саму дверь мы сможем поставить только после того, как уложим нашу доску. И вот конкретно тогда нам понадобится материал, чтобы застелить наше напольное покрытие для защиты. Вот, двигаемся дальше, у нас это у нас котельная, котельная тире, так, так, это у нас котельная тире электросчетовая. Здесь располагаются у нас все электро и сантехнические. Здесь у нас располагается все электрические щитки и все элементы по нашей сантехнике, такие как котел, фильтра различные и так далее. Котел у нас 31 киловатт, питает весь наш дом. И с этой стороны у нас установлены гребенки, фильтра грубой очистки. Вот, короче, все все, -все что касается сантехники, насосы, все у нас в этом помещении. Здесь у нас 4 щита от фирмы Хагер. Вот, пластиковые, мы их очень часто используем в своих ремонтах, два слаботочных и два щитка, где у нас расположены все наши группы автоматов. Можно, кстати, поснять, вот они красиво подсвечиваются и показывают напряжение. И у нас есть здесь отдельная дверь в котельную, откуда можно зайти сразу с улицы. То есть не с дома, а еще конкретно черный ход у нас с улицы в котельную. Дальше мы передвигаемся и попадаем в отдельную просторную гардеробную. Всегда очень круто, когда дизайнер, либо сами заказчики продумывают так, чтобы в доме было у нас гардеробная. Итак, гардеробная, которая граничит у нас с родительской спальней. Вот, на самом деле очень клево, и спальня сразу зашла в шикарную гардеробную, и... Переоделся, оделся и спокойно можно будет выйти через, допустим, ту же котельную, либо же через главный ход спальни. У родителей спальни у нас есть отдельная ванная комната. Идешь. Вот, отдельная ванная комната, которую тоже уже мы закончили облицовочной работы по плитке. И что будет примечательно в этой ванной комнате, то что здесь будет отдельно стоящая ванная и своя душевая. То есть захотел. Обычно женщины любят пополоскаться в ванной, принять, полежать. Для э, дамы у нас будет отдельная стоячая ванная, а мужчины обычно э, в большом ритме, в быстром ритме жизненном живут. Соответственно, им нужно экономить время, они будут принимать, скорее всего, э, душевую. Вот, как я говорил, обесточную работу мы уже здесь завершили. Э, вот здесь все коммуникации у нас зашиты. Э, инсталляции две. Одна будет у нас под Унитаз обычная, другая под биде полноценная. И, как я уже говорил, все наши наружные углы мы защищаем. В данном случае плотный картон и малярная лента, либо скотч. Да, они со временем немножко отклеиваются, если длительный ремонт, но все равно все это держится и защищает очень качественную и трудную работу. Здесь у нас будет э, длинная столешница, на которой будет стоять накладная раковина. И вот видим, от самой столешницы до самого потолка осталась у нас ниша для зеркала, которое будет вклеиваться в стену. Очень хорошее решение, кстати, мне оно очень нравится. Итак, спальня у нас э, покорно ждет, отдыхает наша чердачная лестница. Мы ее будем устанавливать на втором этаже выход на чердак и отслеживать информацию. Для вас специально я сниму и для своих мастеров видео, как правильно установить чердачную лестницу и что для этого нам нужно. Следите за информацией, будет скоро на нашем youtube канале. А мы пока передвигаемся в нашу шикарнейшую гостиную. Итак, за моей спиной у нас был главный вход. Вот там вот в этой арке планировалось у нас поставиться большая раздвижная дверь, но э, в процессе ремонта идея поменялась и у нас останется этот проем открытым. Мы его просто красиво штукатурим и э, наложим декоративное покрытие. Вот, кстати, тот момент, когда я вам говорил про э, подвесные потолки. Кстати, ниши мы делаем способом фрезеровки. Я вам покажу уже в готовом варианте, как это выглядит. Я вам подобрал такую небольшую заготовочку. Как вообще это делается? Делается это из гипсокартона. Вот. С помощью специального инструмента, фрезера и фрезы, который выбирает паз под 90 градусов. Выбирается материал. И потом вся вот эта вот конструкция вот так вот у нас складывается. И смотрите, у нас получается вот такой вот четкий острый уголочек. Что нам это дает? Во-первых, качество работы. Оно у нас на выходе, на финише получается премиальное. Во-вторых, Во мы экономим кучу материалов, таких как ленты, э шпаклевки различные и э металлокаркас. Почему? Потому что вот когда отфрезерована вот эта вот конструкция, дополнительный материал не нужно делать. То есть уже не нужно клеить на наружный угол у нас ленту, уже не нужно его отшпаклевывать, уже не нужно оттягивать эту э ленту с помощью шпаклевки. Тем самым экономим кучу времени и кучу материалов, а э, по качеству работ мы только выиграем. Итак, сейчас мы находимся э, в кухне. Вот, за моей спиной будет располагаться большая э, кухня с отдельным островом и э, кучей э, бытовой техники. И буквально сегодня мы закупили э, сухой брус э, сечением 10 на 10 длиной полтора метра. Э, вот у нас здесь 5 палок это у нас будут такие большие закладные под э, люстру э, на потолке поскольку люстра у нас будет свисать э, с высоты 6 метров и будет она очень большая для этого нужно прочное основание вот выбрали мы сухой материал почему кстати сухой потому что к нему же будет у нас крепиться и наш потолок из гипсокартона частично вот, соответственно площадь должна быть ровная и прямая Дальше мы передвигаемся в большую гостиную, она у нас реально очень огромная, вот. и, как я уже и говорил, от пола до потолка основного, второго света будет у нас 6 метров. На самом деле, создает это нам очень большие трудности в работе, поскольку нужно постоянно городить вот такие вот конструкции леса, вот, это неудобно, их надо всячески постоянно переставлять, вот. создает, короче, небольшие трудности, тем самым замедляет весь процесс работ. Все вот эти вот вещи мы оштукатурили, откосы тоже мы все э, переделали, оштукатуривали. Вот, уже штукатурный этап у нас закончился, мы двигаемся в этапе малярных работ. Вот, и на этапе малярных работ, например, вот этой колонны, расскажу, что мы сделали уже. Наложен у нас э, черновой слой шпаклевки и наружные углы, чтобы они были вот такие вот остренькие, мы заармировали их э, лентой перфорированной лентой и уже поверху стянули в один слой пока финишной шпаклевки. Вот наша лестница. Тоже небольшая боль, так сказать, потому что все вот эти вот конструкции были отлиты неровно. Вот пришлось их немножко переделывать. Все мы это дело отштукатуривали в плоскости с колоннами. С торцов мы наклеивали куски гипсокартона, дабы ускорить процесс работы и улучшить качество его по финишу, поскольку у гипса у нас уже заведомо ровная э, плоскость. Лестница на второй этаж, к которому мы перейдем чуть-чуть попозже. Итак, также в гостиной у нас установлен э, камин. Вот ребята уже его э, каминчики поставили. Сверху над камином у нас предполагается э, ниша, где будет у нас телевизор. Изначально тоже есть э, расхождение с первоначальным проектом, так как у нас будет здесь собираться конструкция, вокруг камина до самого верха потолка из гипсокартона и облицовываться натуральным камнем. Все это в конце мы вам покажем. Итак, друзья, это был лишь промежуточный этап в нашей работе по частному дому. Часть будет первая, первый этаж. И в дальнейшем, чтобы не растягивать видео слишком большим вот следите за информацией мы снимем для вас обязательно вторую часть промежуточных работ где будут уже сложные гипсокартонные конструкции уже будут собраны все потолки мы расскажем как мы подготавливаем стены под покраску расскажем про санузлы второго этажа а их у нас там три вот и с отдельными столешницами из плитки будет очень интересно так что я надеюсь вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем до новых встреч, пока. Бляха, забыл. Если кому-то интересно в отдельности какой-то из этапов работ, не знаю, там, будь то штукатурной работа и вы хотите на эту тему порассуждать, пишите мне в комментариях, и мы обязательно отснимем на эту тему для вас ролик и расскажем, как и что мы здесь делаем. Ну, либо же, если какие-то еще, тоже не стесняемся и пишем. Профессионально, понимаешь, в дубля могу снимать.